Здравствуйте, уважаемые! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, делитесь этим видео в соцсетях, другими видео с канала тоже делитесь в соцсетях и нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Вот. А сегодня мы будем питаться всем тем, что нам даровал YouTube. Вот тут вот выползет? Не, вот тут вот. Вот тут вот выползет ссылочка на ролик про энергетики. Там все вкусы данного энергетика. И пиццульки. Пиццульки на завтрак. Целый день буду есть то, что было в других роликах. Так что завтрак, обед и ужин от Ютуба, собственно, моего канала. Кстати, замечали, что многие из нас просто не знают, какого цвета энергетик в банках, потому что мы всегда его пьем прямо из банки. Никто не смотрит в банку. Это вкус апельсина. Вот, пиццульку сейчас позавтракаем. Ролик на пиццу тоже здесь вылетит. Анальгик на завтра наше все. Вот это типа кольцо на. А? Тема, вот это для завтрака. Здесь примерно. Он 400 грамм пиццы, пол литра энергетика, завтра будет супер суперсветнянский. До встречи на обеде, смотрите подсказочки, увидимся. Ну что ж, а теперь продолжаем питаться тем, что нам дал YouTube. мои предыдущие ролики с приготовлением еды. Сейчас обедаем чечевичным супом на второй день после его приготовления. М -м -м, ага, время принять пищу. Греем в микроволновке. <св Mueller> О, готово. Чудеснейший, полезнейший чечевичный суп. Из ролика про... М -м, чечевичный суп вот здесь вот, да? Напоминалочка, надо обязательно посмотреть, как он был приготовлен. М -м -м, выглядит просто божественно. Цвета болотистой жижи с вкраплениями костей умерших младенцев. Это просто вкуснейшая тема на самом деле. Не всегда же внешний вид играет большую роль. Потому что очень много белка в чечевице, очень много белка. Морковь, витамины. Перец, сладость. М -м, с майонезом еще, да? Хлеб, хлеб. Настоятельно рекомендую хлеб с майонезом под это дело. Обязательно. Два куска хлеба? М -м, конечно же, хлеб. Вот столько майонеза, нормально? Отлично! Майонез, толще хлеба, вот все, что нужно. Давайте, давайте, давайте. Ребятушки, это же чечевичный суп! Ёшкин маракас! Ёшкин маракас. И в суп пошел майонез. М -м. Не томатный, не вермишелевый, а чечевичный. На второй день после его приготовления он не потерял своего вкуса. Хранился в, в холодильнике. Он потрясающий. Мм, суп. Божественно. Ребят, чечевичный суп. Это прекрасно. Все, увидимся на ужине. Ну что ж, уважаемые, продолжаем кушать еду от Ютуба из предыдущих роликов. Так что... Сейчас время ужина, а поужинаем мы. Помните этот вроде как халяльный ужин? Так что у нас чевапчичи мироторговские и картофель айдахо. Разогревать будем в духовке. И пока это все у нас нагревается, мы сделаем салатик. Быстрый, простой и легкий. Самый, наверное, популярный в России. Он, кстати, походу тоже халяльный. Потому что морковь, майонез и чеснок это все, что дозволено. Морковку на крупной терке нарезали. Два мощных зубчика чеснока через пресс. Немного соли. тем чуть-чуть. Майонез сам по себе соленый, содержит в себе соль. Все, майонез закинут, соль закинута. Пару минут настоится, как раз за это время подогреется наш халяльный ужин. Картошка и чувак, чичи. Сейчас поедим скоро, да? Ну что, любители посмотреть, как другие едят. Морковный салат. Картошка Айдахл с Чувапчичи. Разогрета в духовке. Запивать будем. Напитком Дрангоу. Напиток безалкогольный, тонизирующий, энергетически газированный Дрангоу. Со вкусом апельсина. Обзор на все вкусы Дранго Вот здесь вот выполнит И в описании будет Так, чем Кетчуп Махеев с аджикой и кумином Пробуем Оп, на одну Хорошечно Соус Цезарь, картохи Попробуем Мне кажется, будет сочетаться Хайнс, все дела, должно быть нормально хрен столовый махеев туда же приятного мне аппетита да Хе -хе. Ну, пока пишите комментарии пишите как вам это все нравится как вам это все интересно М -м -м. хрен махеев то что надо после двух дней в холодильнике картошка никак себя не испортила это отличная говядина, тонизирующий дрангу Ваше здоровье. Хлеб я тоже подержал в духовке последние пару минут. Спустящая корочка, прям вот положил на противень. еще корочка. Морковочка. Морковча, да? Вот так украинцы говорят. Или украинцы, как правильно. Если бы мне жирный майонез было бы очень полезно. В принципе, растительный белок содержится в майонезе, растительные жиры, это все полезно. Это все хорошо. Поесть прям, блин, вообще хорошо. Напишите в комментариях, какую еду из YouTube вы кушали. А? Какую еду из моего YouTube канала вы кушали? Как вам это? Готовы ли вы? Продержаться целый день на еде от блогеров. Целый день есть YouTube еду. Это вызов. Давайте дальше один поем. Не подглядывайте. Подписывайтесь на канал, да? Все помним. Хотите поддержать канал рублем? Действительно, почему меня? Ссылка на карту Сбербанка в описании будет. Как там говорят, очень неизвестные никому блогеры, а в частности, некто Олег. Кушайте много, кушайте вкусно. Подписались все нахуй на этот сайт. Быстро! Запускаем пиздятину, блядь. Делитесь им в комментариях. Блять, почему делитесь им в комментариях? Ч за хуйня?